Сочные, вкусные и пузырчатые чебурики с индейкой никого не оставят равнодушными, берите на заметку рецепт. Родные точно попросят приготовить добавку. Чебурики с индейкой – это лучший способ собраться всей семьей за столом. Для начинки используйте фарш индейки – полезный и вкусный продукт. Готовить чебурики дело хлопотное, но тут главное замесить тесто. А вот жарятся они очень быстро, так что оно того стоит. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления чебуреков с индейкой. Для теста смешайте воду, соль и просеянную муку. Замесите тугое тесто, вымешивайте 3-4 минуты, оставьте отдыхать на 15-20 минут, прикрыв полотенцем. Для начинки смешайте фарш индейки, соль, черный перец по вкусу и мелкорубленный лук. Подписывайтесь и ставьте лайки. Разделите тесто на 5-6 частей, каждую раскатайте и выложите начинку. Защипните края чебуреков сперва пальцами, а потом можно пройти с вилкой. Обжаривайте чебуреки с двух сторон в разогретом растительном масле, в раскаленном масле и будут образовываться пузырьки на чебуреках. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Необходимые ингредиенты. Вода – 200 грамм. Мюка пшеничная – 550 грамм. Фарш индейки – 250-300 грамм. Лук репчатый. 80 грамм, масло растительное, 150 грамм, для жарки, соль, по вкусу, черный перец, по вкусу, количество порций, 5-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания.